Как создать очень красивые посты в Телеграме? Пошаговая инструкция. Ищем в поиске и добавляем контроллер-бот. Нажимаем команду старт для того, чтобы начать общение с ботом. Возможности бота до нас интересует пока что только один единственный момент. Команда ATD. Она позволяет добавить бота и канал к этому контроллеру-бота. Очень важное замечание. Все боты создаются исключительно в боте «Производный бот Он контролирует создание и удаление всех ботов, которые являются в тени. Инструкция по созданию очень простая и находится перед вашими глазами. Но если вдруг у чего-то не из этого видео, всегда можно почитать инструкцию «Благо» и её везде. После того, как все-таки вы создали своего бота, необходимо скинуть токен в контроллер под видео перед вашими глазами, как это правильно установить. Тут я немножко затупил. Прежде чем скидывать токен, необходимо создать канал и назначить вашего созданного бота администратором, чтобы он смог спокойно постить новости и управлять вашим каналом. Об этом, собственно, и смотрите до -сюда. Добавить бота в администратора вашего канала не составит никакого труда. Там же, когда вы будете назначать его администратором, можно отрегулировать его роли, так что сцикаться особо не надо, что он что-то может постить от вашего имени, либо угнать ваших подписчиков куда-либо, поэтому не переживайте. Важное замечание. После того, как вы добавили бота в администратора, в контроллер-бот необходимо скинуть любое сообщение, которое было направлено и сделано в этом канале, чтобы контроллер-бот понял, что подключено и все работает. Все подключено, все работает, теперь можем приступать к созданию красивых постов. Ваш канал в Телеграме. Выбираем вашего бота, которого вы создали, нажимаем кнопку старт и понеслось. тут будьте немножко внимательнее. Первым делом бота вы отправляете заголовок. Если вы хотите его отредактировать каким-либо удобным способом для вас, выбирайте инструкция на экране. Я предпочитаю старый добрый h 7 А теперь давайте прикрепим большое и красивое фото, а заодно еще добавим кнопки лайк и дизлайк. При желании можете добавить ссылки на сторонние ресурсы на те же социальные сети или на какой-то сфере. Забывайте про пробелы в оформлении ссылок, а именно название кнопки «Пробел-Пробел-Ссылка на кнопку». Ну вот и все. Ваш красивый пост с кнопочками и ссылочками готов. Нажимайте кнопку «Далее» для того, чтобы опубликовать прямо сейчас или же установить таймер публикации.